Всем привет! Сегодня будем готовить воздушные оладьи с яблоками на кефире. Чтобы они получались пышными и не опадали, я соблюдаю некоторые тонкости, которыми поделюсь в своем видео. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В емкость подходящего размера выливаем кефир, всыпаем соду и хорошо перемешиваем венчиком, пока не начнут идти пузырики обращаю ваше внимание что кефир должен быть комнатной температуры и желательно не первой свежести отставляем кефир с содой в сторонку берем миску в которой будет удобно нам замешивать тесто вбиваем туда яйцо добавляем сахар щепотку соли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 Размешиваем, чтобы тесто получилось однородным, без комочков и густым, как сметана хорошая. Так, чтобы оно не лилось в ложки, а прям как падал. Я потом покажу, каким должно быть тесто в итоге. Вот такой консистенции теста у нас получилось. Хорошо держится на ложке и аккуратно спадает. Теперь займемся яблоками. Из яблок удаляем семенную коробочку и нарезаем их небольшими кубиками. Можно натереть на крупной тепке но мне больше нравится, когда они порезаны. То же самое можно снять кожицу. Я не снимала. Отправляем измельченные яблоки в тесто и аккуратно перемешиваем. Дальше разогреваем сковороду, вливаем в нее достаточное количество масла, ждем пока она нагреется и выкладываем ложкой порции теста на расстоянии друг от друга. Жарим до аппетитного зарумянивания с обеих сторон. Тесто за все время жарки больше не мешаем. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Затем перекладываем на тарелку, по желанию посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Вот и все, пышные оладьи с яблоками на кефире готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.